Thank you. Зачем унылой дума? Среди забав я часто омрачен. Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне сладкой жизни сон?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 уважаемые друзья, в эфире телеканала "Жарштица" программа, которая называется «История романса в лице», и я автор и ведущий этой программы Надир Ширинский. Сегодня у нас речь пойдет об очень интересном, талантливом и современном композиторе с очень необычной судьбой. Вообще все очень необычно, и судьба композитора необычна, и необычное ее сочинение. И необычный объем этих сочинений И построение этих сочинений И замысел В общем, все необычно сегодня у нас в нашей программе Прежде хочу представить вам, дорогие друзья Лауреат всероссийских и международных конкурсов Изумительная совершенно певица Аида Маликова Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители Прежде хочу рассказать историю нашего знакомства с Аидой. Вкратце. Я был председателем жюри международного волжского конкурса «Романсы голоса осени». Аида сначала приехала как любитель, стала призером конкурса. Потом через пять лет приехала как профессионал и стала призером конкурса. А потом приехала как почетный гость. И вот она, так сказать, лауреат этого конкурса, в самом широком смысле слова. Во всех номинациях практически. Когда я впервые услышал голос Аида, я подумал, что, видимо, девушка увлекается творчеством и записями Тамары Церетели. Спрашиваю ее после конкурсного дня. Наверное, вы фанатичный поклонник Тамары Церетели. Нет, сказала Аида, я фанатичный поклонник Изабеллы Юрьевой. А вот так вот у меня полное ощущение. Закроешь глаза, слушаешь Аиду. И в памяти абсолютный голос Тамара Саратыля. Ну вот у меня такое личное представление немножко складывалось о творческом облике Аиды Маликовой. А герои нашей сегодняшней программы замечательный композитор латвийско-израильский Нелли Хакель. И для знакомства давайте сразу послушаем в исполнении нашей гости аиды маликовой романсные лихательные стихи александра сергеевича пушкина на известнейшие стихи храни меня мой талисман к нашей гости Аида, скажите пожалуйста как вы впервые познакомились э, с творчеством налихать и как вы нашли то друг друга а, знаете э, ну мне написала вот удивительно конечно как люди находят друг друга мне кажется что это не случайно вот люди, наверное, одинаково, одинаково мыслящие, да, как-то, они притягиваются друг к дружке. То есть, и... она услышала ваш голос в интернете, да. и ей пришла в голову мысль, а что, если бы эта певица спела бы мои романсы? Так я понимаю. Да, она предложила мне спеть ее произведение, да. Вот. Очень приятный человек, замечательный вообще человек, на мой взгляд. Мы с ней так э, очень так и не познакомились, не знакомые. Вот заочно общаемся э, с 2021, может быть, даже в 2020 году, в конце года, наверное, она вот мне написала. То есть недавно практически. Ну, в общем-то, да, нужен. Все-таки уже, все уже где-то два года получается с лишним. Хм. Да? Ну, надо вот. сказать, что через тысячи километров познакомиться тут да. так очно непросто. Вот удивительно, что она очень открытый человек. мне ну, я тоже, в общем-то, открытый человек. И э, предложила э, выбрать она мне... Я сама, значит, отслушала ее романсы, выбрала, что мне больше, как-то ближе, какие из них ближе мне. А, вот. И э, мы с пианистом, с Евгением Агейчиком, учили их, репетировали. Вот. И потом записали на концерте. Это концертная запись. Фнелли очень понравилась. Чему очень, чем очень, очень была я довольна. Вот. И мы общаемся она, мы общаемся просто по-человечески даже, не только вот творчески, а по-человечески. Она мне рассказывает, что вот она приехала к детям, она присылает мне фотографии. Она меня поздравила, э -э, с днем рождения прислала оттуда, вот в Израиле в данном случае, букет мне неожиданно совершенно. Было очень приятно. Вот. Ну, я ее поздравляю тоже. Мы общаемся по-человечески. По да, вот не только, вот, не, не только твой, твой, на основе творчества, скажем ну, нужно, так. Мы уже подружились. Нужно сказать, дорогие друзья, что, вот, например, лично мне а, ну, на протяжении вот уже многих лет работы а, в жанре романса ну, постоянно поступают а, предложения вот современных композиторов исполнить а, их сочинения. А, от... Композиторов-любителей, от бардов, от композиторов-профессионалов, от разных. Причем, так, извините за скромность, среди них были и громкие имена тоже. Вот. Я, надо сказать, что с самого начала своей деятельности я твердо решил для себя исполнять, петь со сцены только старинные романсы. Потому что ну, я считал и считаю сейчас до сих пор, что у нас старинным романсом занимаются мало очень. Мало исполнителей конкретно. Ну, какие-то вот музыкальные теоретики, может быть, есть. А вот чтобы исполнители, чтобы делали программы, прям вот программами 10-20 произведений старинных романцев, такого нет, а должно бы быть. Потому что там не совершенно невообразимое количество красивейших произведений, просто шедевров. Русской романсовой лирики Я с самого начала для себя решил Что вот исполнителей э, Традиционных романсов, популярных, любимых Много Исполнителей романсов современных авторов Тоже много А вот старинным мало кто занимается Поэтому я с некоторой опаской все время Так э, отношусь К таким предложениям И э, даже бывало, что э, Прямо я сразу отказывал Я прям сразу говорил авторам Что друзья, вы знаете, я Э, исполнять только старинные романсы, там и гармонии другие мелодика другая ну все другое поэтому э, как-то э, есть лучше э, люди есть которые лучше меня это сделают а, тут обратитесь пожалуйста к ним извините я никого не хочу обидеть но вот просто сразу не возьмусь вот поэтому я очень э, так осторожно, осторожно отношусь к таким предложениям но в данном случае мне очень понравились романсы Нелли Хакель на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Например, меня заинтересовал сразу заинтересовал романс «Певец» на стихи Пушкина. Слыхали вы за рощий глаз ночной певца любви, певца своей печали. Значит, как вы помните, да, наверное, все меломаны помнят, эти же стихи Чайковский использовал в опере Евгения Онегин. Да. И мне как-то мне стало просто интересно, а что можно сделать? Вот неужели Чайковский не все сделал с этим, с этим, с этим стихотворением Пушкина? А неужели что-то еще можно сделать интересное с этим стихотворением? И вот я посмотрел а, ноты Нелихакер, к своему удивлению, я обнаружил, да, можно еще что-то сделать с этими стихами Пушкина. Не только Чайковский, а еще и Нелихакер. Значит, а, таким. А вот образом а, мой друг, балалайшник Андрей Суботин, мой аккомпаниатор многолетний, он тоже испугался сначала. Я говорю, Андрюш, смотри, вот а, романс «Слыхали ли за рущий глаз ночной?» А он говорит, слушай, как как, как вообще после Чайковского вот это? Угу, боязно, боязно. Я говорю, Андрюш, я понимаю, понимаю твои опасения, понимаю твой страх. Ну, ты поверь мне, а, значит, мне очень нравится. Очень нравится. Я э, исполнил вот этот романс в концерте. Красивый, красивый вот. очень романс. Красивая да. вещь. Да. Красиво И, ну, мало того, что и это естественно, что совершенно по-другому, музыка другая. Ну да. Но и, и, и, это хорошо, и, это, это нормально, конечно. Нормально. Значит, мало того, что музыка другая, она красивая. Она очень приятная, она красивая, она сделана в стиле. Она, эта музыка нисколько не противоречит стихам. Да. А стихи-то Александр Сергеевич написал, вот если не ошибусь сейчас, когда ему было 17 лет. Ну, или 18, или 16. Ну, как-то вот, вот в этом возрасте. То есть... Ну, вот я в концерте даже рассказал. Я открыл интернет и наткнулся случайно на анализ этого стихотворения. И вот там, значит автор этого анализа там величиво многословно рассуждает о том что вот стихотворение раннего Пушкина что это стихотворение естественно есть заимствование из Жуковского есть заимствование Увяземского и значит и сюжет -то, в общем стихотворение то не является открытием вот я говорю друзья мои о чем вообще здесь можно говорить? Какой, как, какие заимствования? Какой анализ? Поэту 17 лет. 17. И он пишет о первой любви, которую переживает его герой. Ну, что здесь анализировать-то? Что-то не ясно-то здесь. Какие заимствования здесь могут быть? Его герой уходит в лес, в, в одиночество, ищет одиночество в лесу и упивается вот этим своим первым чувством и что он переживает вот пушкин описывает да ну какой здесь анализ зачем тут что-то не анализ... нужно не надо очень, ничего очень здесь клет, анализировать некопаться. вот и э, я этот роман с удовольствием выучил и у меня еще есть планы я составил себе список но особенно нравится мне сочинение на лихательной стихи пушкина можно я поставлю друзья свою запись э, романса Официально этот роман называется «Певец», но нам, по Евгению Онегину, этот роман известен первой строчкой «Слыхали вы за рощей глаз ночной?». Послушайте, пожалуйста, этот роман. Друзья, не знаю, мне очень нравится. Мы замечали, и пугли и летний взор исполненный тоско встречали ли вы, встречали ли вы? Друзья, напоминаю, что это программа «История романса» в лицах на телеканале «Жар птица». Я автор и ведущий этой программы Надир Ширинский и моя очаровательная гостья, певица Аида Маликова, многочисленный лауреат всевозможных всероссийских международных конкурсов. А сегодня героиня нашей программы латвийско-израильский композитор Нелли Хакель, которая находится от нас за тысячи километров, которая влюблена в русскую поэзию, в русскую культуру и пишет музыку на стихи современных и поэтов прошлого. Еще раз подчеркну, мне особенно нравится ее романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина. «Аида поет и дружит с Нелли Хакель». По этой романсе и э, скажу, что есть у нас такая творческая мысль. Э, ну, не знаю, будем стараться, чтобы получился у нас концерт. Хорошо бы осуществить. Да. Да. Концерт, посвященный очень... Нелли Хакель. И я заразил этой мыслью своих коллег, э, ком... э, певцов, исполнителей. Мы сегодня послушаем еще одну певицу замечательную. Э, вот постепенно мы так вот Записываем э, роман с Нелли Хакель в своих концертах. И у нас такая коллекция вот, э, получилась небольшая. И сегодня мы фрагменты этой коллекции слушаем. Э, Айда, э, вы же э, с Нелли как-то э, близко сошлись. И знаете ее биографию, наверное. Биография, биография, это, ты немножечко знаком, да, немножечко да. биография-то mm -hmm. очень, скажем так, не... Uh, тривиальная. Да. Ну, Милли, она, я, мне кажется, что она все-таки э, э, родом из э, Советского Союза, скажем так, потому что родилась она при Советском Союзе э, и э, э, сказать, жила она в, э, родилась и жила во Владивостоке. вот И я думаю, что, конечно, вся поэзия русская, да, в том числе и классика да, русская, она ей очень близка. После восьмого класса Нелли поступила в училище на дежурское хоровое отделение и принимала активное участие в концертной деятельности. Она играла в оркестре как трубач вот, и осваивала игру на фортепиано, осваивала игру на аккордеоне. И по окончании училища пошла работать в школу, преподавать музыку. Кроме этого, она организовывала какие-то вокальные и инструментальные коллективы. Преподавала она в домах культуры, в школе, в клубах. И так сказать, самообразовывалась еще помимо этого, как-то росла в музыкальном, творческом смысле. То есть, вот, на лицо прослеживается совершенно четко, во-первых, Организаторская линия. Да, она как, мне кажется, она замечательный организатор. А, потом у нее музыкальное образование она, выражаясь нашим языком, мультиинструменталист. То есть она и на трубе играет. На для, для, для, играет. для меня, да, это вот да. удивительно, когда на духовых играют да. женщины. Причем был женский коллектив, женский артист, который, да, она играл как труба. Но трубе. в джазе только дело. Ну да, почти что да. И широкая практика. Да. Вот, значит, музыкальный талант, музыкальное образование, организаторская Организаторские способности и широкая практика, да. да, все это вот в конце концов собралось в один конгломерат и проявилось практически вот недавно, в 2009 году. да. Ну, до этого, как бы да, она, не писала, она исполняла, э, исполняла произведения, она как певица выступала, исполняла произведения других авторов, э, вот, но сама не писала э, ни романсы, ни песни. И, э, пришло озарение, я не знаю, озарение, вдохновение, как хотите это назовите, где-то в 2009 году. Мне, в конце 2009 мне кажется, года. это э, процесс перерастания... Количество в качество, По да. да. Марксин. Да. Первые три, три романса она написала в декабре девятого года. Показала своим родным, конечно. Как всегда, мы все первое вот, вынесла на их суд. Им понравились произведения. Потом, значит спустя месяц, она написала три, по-моему, тоже романса на стихи Александра Сергеевича. Вот. А в настоящий момент у нее уже более 50 э, романсов на стихи Пушкина. 50, 50 или 50. 500? Нет, 500, это более 500 у нее вообще произведений, песен и романцев. А вот где-то около 50, даже больше, наверное, сейчас уже, на стихе Александра Сергеевича Пушкина. Причем, замечу, дорогие друзья, еще раз, что Нелли, она человек, наверное, такой, скажем так, с качествами характера, несколько рискованными, да, потому что я бы, например, никогда бы не решился написать на стихи «Слыхали львы за рощи глаз ночного». Я бы я, я не решился. бы просто. Ну, бы страшно, uh, наверное, да, да. А, да, а, а, а, а Нелли, я вот, неоднократно я видел в перечне ее сочинений. Кстати говоря, вот книга, да, обратите, пожалуйста, внимание, вот такие книги, изданы за границей, сочинений нашей героини Нелли Хакель многотомное сочинение издаются за границей. Вот это очень интересно и очень символично, что человек за тысячи километров... А когда она уже уехала? Она Из Советского в Она уехала... Ей было 24 года. Это в каком? 48, 50, 68... В 72 году угу. она переехала в Риву с семьей. Я так понимаю, что с мужем Наверное, вот, может быть, муж из Риги. Вот этого я не знаю таких подробностей. Вот. и с э, 72 -го года она жила в Риге. Вот. а в, наверное, недалеком прошлом уже она перебралась и в Израиль. Они уехали с супругом, с Александром, сейчас живут в Израиле. Но ну, они приезжают, у них дети э, в Риге живут, они приезжают к детям. То есть они все равно э, в Ригу э, наездами они там бывают. У них там много очень э, друзей, творческих друзей много музыкантов, с которыми они продолжают общение. Вот. Ну или она же организовала э, э, фестиваль, конкурс. И не один, по-моему. Ну вот, тот, о котором я знаю, вот, э, он длился 4 года, с 13 -го, или с 12 по 16 год, если я не ошибаюсь. Четыре года шел ее фестиваль, то есть э, э, молодых исполнителей, которые пели ее произведения. Вот. То есть, вот я удивляюсь, насколько сколько мне энергии, как а мне на все хватает? Четыре года непрерывно, или один раз в год, четыре года. Нет, один раз в год. Ага. Один раз в год, четыре года. Я вот подряд. и сказал, что не один фестиваль, то есть четыре фестиваля вот точно. Ну да, да, четыре ага. фестиваля было подряд, четыре года, ага. подряд они были. Вот, вот 3, это, конечно, удивительный совершенно ну, факт. А, то есть, в, в такой сложной ситуации, как сейчас, ну И пару лет назад тоже было непросто, надо сказать, вот это все сделать. В 2016 году был последний. Да, то есть надо исполнителей найти, надо соответствующих подобрать музыкантов. Так потом, наверное, спонсоров тоже нужно искать, чтобы это все организовать. Это не так просто. Ты, наверное, знаешь не понаслышке, как организуются конкурсы уж. Это очень трудоемкий процесс. Значит иллюстрации моих слов. Давайте, друзья, сейчас попросим Аиду поставить ее запись и послушаем еще один пушкинский роман с Найли Хакель. Опять же, известнейшие стихи ⁇ ты и вы ⁇ Ой, Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня героиня нашей программы «История романса в лицах» Латвийско-израильский композитор Нелли Хакель Мы сегодня говорим о ее творчестве и слушаем и смотрим а, записи с концертов ее романсов. А, знаю, что романсы ее звучат практически во всем мире И теперь они зазвучали уже в России Могу сказать, что мы с коллегами готовим концерт из ее произведений, целиком посвященный ее творчеству, творчеству Нелли Хакель. Есть у нее очень интересные инструментальные композиции, что для меня тоже вот совершенно удивительно, в абсолютно русском духе. И мелодика, и гармонизация исключительно русские. То есть, вот прямо исконно пасконные. Наши мотивы, мелодические обороты, и все. Вот это удивительно. Например, возьмем Александра Ивановича Дюбюка. Француз, коренной француз. Мама француженка, папа француз. Они бежали от французской Великой Французской Революции в Москву. И основали здесь пансионы для воспитания семей из, детей из богатых семей. А сочинение коренного француза, Александра Дюбю, куда «Не брони меня, родная» но абсолютно русский романс Ну, человек здесь, наверное, все-таки рос Так, как ну, это, это понятно Вот и впитывал всю эту да, культуру но удивительно, по крови-то mm -hmm. Так сказать ну, значит, и Среда, она больше и, как Да, каким-то образом И вот Наша героиня нашей сегодняшней программа, Она латвийско-израильский композитор И настолько тонко и глубоко чувствует русскую музыку. Удивительно. Ну, Нелли Владимировна Баринова. Баринова. Ее девичья фамилия. Бояринова. Бояринова, вот. да, девичья фамилия. То есть она, вот я как уже начала говорить, это, в общем-то, советский человек. Да, если она до 22-24 лет она жила в Советском Союзе, значит, вся эта культура пропиталась нашей культурой, да. Вот. И здесь она была заложена сказать, сущностью внутренней. Да? Она изучала, наверное, поэзию русскую, да? классику ну, русскую. В школе, да. школе да. все это проходило. Поэтому, да. в общем-то, это для меня неудивительно, что вот она любит все русское. Да? Потому что это, во-первых, крови. И, во-вторых, она жила здесь. Вот, мне кажется, что становление как раз вот до 20 лет оно происходит. До 24 Вот она уехала. Как раз уже э, человек сформировался к этому времени. Вот. А дальше она понесла эту культуру. Дальше в Латвию, дальше в Израиль. Давайте послушаем еще один роман с Нелли Хакель в исполнении Аиды Маликовой. Тоже на стихи Пушкина. Он называется «Туча». А потом я немножко расскажу о том, как многогранно и разнообразно творчество вот нашей героини сегодняшней. Напоминаю, друзья, что э, нашу сегодняшнюю героиню зовут Нелли Хакель. Она латвийско-израильский композитор. Э, поразительно э, разнообразие ее интересов. Она пишет и в жанре песни, и в жанре танцевальной музыки, танга. танго. И есть, э, я слышал какие-то и плюсовые какие-то есть. У ну, даже есть кантата Леда. Вот, пишет нести. не только на стихи Пушкина, а пишет на стихи израильских поэтов, латвийских поэтов, mm. Яна Райниса yeah. многогранно. То есть, свыше 500 романсов, я знаю, она написала и не только романсов, а музыкальных сочинений. То есть тут и песня, тут и лирика, тут и какие-то плясовые мотивы, танго, танго много, да, у нее, ведь инструментальный инструментальники да инструментально то есть поразительное разнообразие вот и подчеркиваю что очень интересно петь очень интересная музыка очень приятно очень красивые вещи давайте с вами сейчас послушаем несколько ее сочинений в жанре песни И лывался, спаламять зима, И слышит, как в воздухе кружит, Все при О! Oh. Thank you. Творчество Нелли, Нелли было высоко оценено и в Израиле. И, и при, при, за ее творчество при, присвоено название компози, композитора Израиля высшей категории. То есть, вот. как я понимаю, это равноценно нашему народному артисту России в жанре композиторского творчества. Наверное. Наверное, вот так. да. И я еще добавлю, что Нелли Хакель она член-корреспондент Европейской Академии Искусств и Музыки. Yeah. И имеет диплом этой академии, который называется «Золотая нота». Но мы похвастаемся, да, Саидой, что нам Нелли Хакель любезно выслала каждому из нас сборник своих сочинений. Yeah. Вот так же вот оформлен в книге. То есть там сборник на стихи поэтов классиков, на стихи современных поэтов, и вообще это очень красочное такое, очень приятно подержать в руках. Так можно показать, как там, насколько все это красиво и богато, а еще на стихи поэтов серебряного века. Один, вот сборник, еще один да? отдельный сборник. Ага. У меня много сборников таких. Она мне а вам она же подписала, да? Да, и подписала есть. на память, и э, на, э, с надеждой, что произведения будут исполняться. То да, есть, мной и вот, ее произведения. Я да. могу сказать, что это очень ценно. И как коллекционер могу заверить, лет через 100-200 это будет стоить больших денег. С автографом автора. Да, на Давайте, друзья, еще одну запись послушаем из личного архива Айды Маликовой. «Не говори мне о любви» романс на стихи Светланы Семеновой. Семеновой. Да. Тоже концертная запись и в шикарном совершенно особняке в имени Вяжемских и Карамзиных. В котором, кстати, Пушкин бывал, вот тут такая связь очень интересная, да? Оставь его. В большом овальном зале сделана эта запись. Для вас поет Аида Маликова. Уважаемые зрители и слушатели, мы сегодня познакомили вас с творчеством латвийско-израильского композитора Нелли Хакель, с которой мы дружим, с которой мы связаны творческими узами. В наших планах целая серия концертов, посвященных творчеству Нелли Хакель, где наши коллеги и мы исполним, Романсы Нелли на стихи Пушкина, на стихи композиторов Серебряного века, на стихи современных авторов будет очень интересно. Я благодарю нашу гостью Аиду Маликову за участие в нашей сегодняшней программе. Мы сегодня послушали ряд романсов из ее архива. А закончим мы нашу встречу, друзья, еще одним романсом в исполнении Ирины Елисеевой. Осень. На стихи Татьяны Рускуля. Западом, Раскидала жертву, Слезы по ветвям. Уважаемые друзья, на телеканале Жара Птица была программа «История романса в лицах». Я, автор и ведущий программы Надир Ширинский и лауреат всероссийских и международных конкурсов Аида Маликова, прощаемся с вами. Благодарим вас за внимание, желаем вам всего самого-самого наилучшего и до следующих встреч. Всего хорошего.